Для меня женщина – это, в общем-то, источник красоты, это и мать, конечно, которая должна родить детей, то есть основная ее функция. Вот материнство, наверное, это тоже профессия считается, да? Ну, феминистками я не собираюсь, я их, я их не, не то что не понимаю, ну короче, они для меня враги. То есть мы любим взаимно друг друга. Я Владимир Сушкевич, и я кукольник, художник, скульптор, мне 56 лет, я занимаюсь куклами 7 лет примерно. Очевиден вывод, что просто мне нравятся такие вот женщины, так, такие формы, я считаю это эстетично и красиво. Вот ну, поэтому я делаю, просто потому что мне это нравится именно вот такая эстетика. То есть пытаясь быть художником, а художник э, э, э, смысл существования ⁇ это две цели. Это э, когда ты работаешь, получать эстетическое удовольствие, и чтобы потом показать зрителю или покупателю, и зритель получил тоже эстетическое удовольствие. Вот и все. Она должна быть и матерью, да, и пройти то есть и дома быть, как бы, работать по, по хозяйству. То есть они должны быть как бы сильны для того, для того, чтобы справиться с такими задачами, все-таки тут даже у женщин сила в нижней части, то есть мужчин верхняя часть развита, да, то есть это физиология. Я просто знаю, что если бы было на них вообще не было бы одежды, это было бы еще интереснее. Но я же знаю, я же вижу их. Я видел их, вот сейчас, допустим, они одетые, да, их же уже никто не видит раздетыми, правильно? Uh -huh. Только если разрезать там скальпелем там и содрать это все. Вот. Поэтому, когда я одеваю, для меня это очень тяжело. Право голосовать уже дали, в чем проблема? Женщины сами себя противоречат то они, они сравнялись с правами, а потом в какой-то момент они начинают говорить, где же настоящий мужчина, мы хотим почувствовать себя настоящими женщинами. То есть они не могут определиться. Вот, вот девушка да, Ну, а целлюлит – это уже известные вещи, что это все миф, придуманный в 50-х годах американской одной там, косметологом, которая объявила это то есть с каким-то вредным явлением, чуть ли не болезнью, и весь мир с тех пор борется очень активно. Вот. но это, в общем-то, во-первых, это бесполезно бороться, во-вторых, это бессмысленно. Для меня это фактура, то есть вот именно формы, да, если бы они были гладкими, во-первых, это было бы неестественно, не, не, во-вторых, это наоборот складки вот эти вот они придают как бы жизни скульптуре И, не знаю мне интересно Знаете, это все возникло на фоне как бы я бы сказал небольшой травли да как говорится троллинга да то есть немножко это все агрессивно как бы вот этих женщин запугали затравили ну что они говорят там? не надо есть понимаете да мне писали некоторые там в фейсбуке что они там Увидели мои куклы и как бы немножко успокоились. То есть как бы, как, какой-то луч света увидели вот в этой, как бы, этой травле. Ну, мама меня так говорит. Тоже, что ты таких толстых делаешь? Я не, не, не пропагандирую, как бы что-то вот именно вот такой вот вес. И, и никого не пытаюсь спасти или успокоить, рас, раскомплексовать кого-то. Просто вот я делаю то, что вот, считаю это красивым. Для меня это не как бы не не, не такое выражение. И это тоже может быть красивым. Нет. Для меня это вот именно это красиво. Если бы я считал что-то другое, красивым, да, какую-то дру, другую фигуру, друг, другую женщину, я бы именно ее и делал.